Все ли вам понравилось и хотелось ли вы, может быть, что-то осмотреть? Все понравилось, очень хорошая организация, все вовремя, все на уровне. Понравилось то, что было целых две живых операции, то есть не просто на словах рассказали, как это делается или показали там удачные или какие-то фотографии, а все вживую показали, как это можно сделать на в течение часа полутора при правильной технике, при правильном оснащении, вместе с шаблоном, естественно. Поэтому все, все то, что нам показали, можно применять на практике любого врача, который захочет этим заниматься. Поэтому спасибо вам большое.